Друзья, всем привет, как вы знаете, я некоторое время сейчас отставал из видео, я сейчас нахожусь в Израиле, в детейлинг-центре, и в ближайшие пару месяцев видео будет выходить конкретно по детейлингу, то есть маляркой я в принципе заниматься тут не буду, потому что нет места, и есть человек, это наш земляк, зовут его Виктор, Всем привет. Он, он уже здесь работает, сколько ты тут работаешь? Три года уже здесь Три, три года да. он работает в Израиле, конкретно в детейлинге. Это человек, который мне сможет много интересного рассказать. Я это смогу рассказать вам. И он хочет, в принципе, заниматься развитием канала. У него есть канал, но он пустует. И я надеюсь, что я ему в этом помогу. А он поможет мне обучиться, рассказать друг, -друг, он, друг, да, друг другу, другу поможет, поможет, да. да, Рассказать максимально о том, что можно сделать с автомобилями. Допустим, сейчас мы будем делать эту BMW. Она пошатанная даже, в нашем понимании, она пошатанная. Она ушатанная. Да, и ее мы будем, в принципе, переводить в чувство, не знаю, пойдет она под керамику или нет. Или Скорее всего, она пойдет под керамику. Есть, что... Возможно, да, здесь и керамику покажем. Но, в общем, в ближайшие месяцы мы будем рассматривать керамику, типы керамики, разный материал по керамике, то есть что лучше, что по цене примерно где стоит и так далее. Почему эта керамика, а не эта? В случаях какая полировка, нужен наждак, не нужен наждак, какие круги, пасты тут работают минзерна. Я попробовал поработать пару дней буквально. Мне она понравилась. Я любил фесту, вы это знаете, но мензерна мне очень понравилась. А, салон, химчистки, мой да, Есть очень много вещей, которые хотелось бы рассказать, вам поделиться. Мы очень хотим поделиться, потому что мы не жадны в своих в своих знаниях. Надо делиться, открывать, расширять кругозор, да, кругозор людей. кругозор. Потому что, допустим, у нас, ну, в Украине, в России, возьмем, допустим, с такими машинами люди, они обслуживаются в каких-то ну, дорогих центрах. Элитные. И, да, элитный центр. И оттуда почему-то нету ни видео, ничего. Люди как будто, знаете, вот секреты, все, мы никому не расскажем, ничего не покажем. А у нас есть что рассказать, есть что показать, хочется этим поделиться, чтобы люди понимали почему и за что берутся такие деньги, и как можно приводить в чувство уже такие потрепанные машинки. Хотелось бы добавить еще один маленький нюанс. После того, как вы просмотрите это видео, вы поймете действительно разницу между обычной полировкой, которую в общепринятом мнении мы, мы знаем полировка. То есть то, что делаем мы здесь, это кардинально в корне отличается от того, что вы увидите э, вот на, на этом данном да, видеоролике. То, что мы обычно делаем, то, что мы привыкли считать полировкой, это так, замусоливание глаз и... Ну, результат получается ни чем. Мы тратим время, тратим силы, тратим нервы. А в итоге мы не зарабатываем, мы только делаем себе геморрой. Да, результат какой-то есть, конечно, но он не такой, допустим, как здесь. Тут совершенно другой инструмент. Мы об этом инструменте слышали, но мы им не работали, потому что, да блин, это дорого, а зачем? А вот сейчас возьмем пару машинок и покажем, зачем. И вот на этой BMW, она уже была полирована, и сейчас покажем. А зачем брать дорогую машинку, если можно вот такую вот шляпу сделать и типа по прокате? Да, здесь в этой стране на самом деле многие вещи прокатывают, не так как у нас. Ну, Занеженные стандарты. Да, да, тут стандарты просто настолько опущенные, тут работают, грубо говоря, в и это прокатывает. Но хочется делать хорошо, потому что есть инструмент, есть материал, есть желание и есть самое главное машины. И эти машины не дешевые по нашим меркам. Вы увидите много интереснейших машин на этом канале. Это самая простая да, машина. Это которая... самое, грубо говоря, такое, жоповозка, она неинтересная. Я при... когда сюда пришел, тут стоял корвет. Z06. Да, приезжали паршаки новые. Это... А, кстати, еще пленочки. Пленочки. Пленочки, пленочки. И я покажу у себя. И у, ведь ты будешь у себя что-то делать по пленкам, да? Обязательно, это да. же 2 э, моя специализация, если, она дополнительная. Да, сейчас э, но... сюда едет э, специалист из города Москва, из Москвы, делаем Саня, ему рекламу, да. говорим, да? Да, но ну мы все равно Double, покажем W60, его, да. бро, это у человек. У него есть свой канал тоже, он приедет сюда, я думаю, на его канале тоже будут видео. Но 100%. это человек по, чисто по пленкам. И вот и мне будет интересно, он вообще едет тебя обучать. Да? Едет меня обучать, но обучает ну, и его попутно. Я по пути, опять -таки, да. да. Прихлебачий. Зна Знание силой нам не жалко. То yeah. есть, если есть люди, которые действительно хотят учиться, это очень хорошо, потому что очень многие люди считают, что они достигли определенного уровня. И это все, вверх, да, да, да. ребят, это ошибочное мнение. Это вот сразу вам скажу. Нет пределу совершенства. Я уже на протяжении 6 лет занимаюсь полировкой. И, и каждый день я узнаю что-то новое. Потому что каждый день выходят новые материалы. Э, инструменты, новые инструменты. Да. Все новое. Э, мир не стоит на месте. И мы не должны стоять, э, стоять на месте. Должны двигаться вместе с ним. Поэтому да. будьте об этом, с нами. Собственно об этом будет следующее видео. но ну, а сейчас постараемся кратенько коснуться. Хотя может быть. Знаете честно скажу так. Видео пусть оно будет и большим. Но мы сейчас максимально коснемся обширно а потом это все обширно будем рассматривать по кускам поэтому смотрите желательно целиком потому что сейчас покажем чуть-чуть инструмент материал по керамике может пробежимся коротенько ну, ну в общем да, да. сделаем что что, краткий сейчас, экскурс все что тут будем делать мы сейчас коротко покажем а в дальнейшем уже глобально глобально будем рассматривать на более интересных автомобилях так что будьте стали. можно поднять ее на лифте чтобы было видно как бы давай давай сейчас этот включим а, на а, капот на софит Тут очень удобно, что есть подъемник. То есть реально с подъемником работать ну, в разы, в разы просто удобнее. Мы можем прополировать все, что нам нужно по высоте. Не пропускаем, скажем так, никакие моменты, потому что мы смотрим на машины с разных ракурсов. Вот сейчас ее подняли и будет офигенно видно. Вот с того крыла мне прям вообще понравилось. Машина прошла мойку. Пластилина. Да, в принципе пластилин все это сделалось, машина должна быть очищена. И вот отсюда видно, видно голограммы. Голограммы это разводы от полировки. На улице все равно было лучше. Ну да. Ну, в общем, это косяки, кто полирует, те знают, что голограмма на черном убирается тяжело. Вот отсюда ее видно. Как-то вот так вот. Вот хорошо. Хорошо. Вот это косяк. Косяк он в принципе это происходит из-за чего? Потому что все полируют. Одна машинка есть, для полировки ж больше не надо. Посмотрите, а там, вот посмотрите, вот да, вот посмотрите да, посмотрите сколько машинок и это все для полировки. Тут их получается хоть и два вида, но у них разные подошвы, разные ходы. Разный тогда, размер. Разный размер, разные ходы эксцентрика и так далее. У нас привычная машинка это вот, движется она постоянно, без всяких там орбит дополнительных. И из-за этого мы получаем голограммы, вот элементарный, флекс, да? да? Flex 3401, это эксцентриковая орбитальная машинка, это вообще то лучшее, что могли придумать немецкие инженеры, на мой взгляд Я пробовал разными машинками работать, это то, на чем я остановился, не хочу даже брать в руки что-то другое Все, что у меня есть от Руписа, это только фартук, спасибо им за его вот. Мы покажем разницу, как, что во вращениях и так далее Но эта машинка именно доводочная, то есть на ней мы заканчиваем полировку Средняя и мягкая полировка Ну, этой машинкой также можно начинать. С, с нуля, есть, но это займет да. гораздо больше времени ну, мех работает на всем привычной, обычной работе То есть это BMW сейчас у нас пройдет да. Сейчас полировка. полировку а, двумя э, Двумя кругами Двумя, кругами, двумя, двумя типами машинок да. а, Затем обезжириваем, ну, финиши да. убираем Затем мы наносим на нано керамическое покрытие крайток мега-8. Ну, предварительно обезжирив автомобиль, подготовив, ну, обезпылив. Ну, вообще, и... как бы по... Ну, Мега-8, это мы коротко, скажем так, сделаем, короче на да? Это, это то, чего желает клиент, чтобы отскакивала вода, чтобы машина не, так, не сильно а пачкалась. вообще есть защитная, да, у них десяточка? Есть защитная десятка, девятка, восьмерка, на более гидрофобная, семерка имеет маленькую защиту и средний гидрофоб. Но по гидрофобу самый сильный 8. 8 mm -hmm. он самый такой прям лютый. И действительно, вода просто отскакивает от него. Есть также периодически Usen Fine Lab это американская компания, вот конкретно этот для виниловых пленок и PPF, антигравийные пленки. Ну, вот прям написано PPF, and Да, но также вон есть э, ихняя okay. керамика okay. для лакокрасных покрытий, то есть okay. light, top. То а есть... Почему сейчас она дешевле или что с ней не По целой политике там разница 5 долларов, а она дешевле на 5 долларов. Это несущественно, mm -hmm. но результат так дает сумасшедший блеск сумасшедшую глубину цвета, цвета. И с ним гораздо легче работать, нежели с файла, потому что файл при нанесении синий, его немножко тяжело располировать. Здесь есть свои нюансы. С крайтексом надо работать немного быстрее, прям очень быстро наносить маленькими кусочками, там 30 на 30 Но результат это просто в сравнении, это не стоит. Мы проводили это, сделали половину этим материалом, половину этим, и вообще небо и земля. Хотя он достаточно хорош. И имеет право быть, И мы им работали полгода, это ну, длинный срок довольно-таки. А NanoLex это... это... это немецкая компания, классный материал, 3C3D, вот, вот это вот у них прям топовая такая линейка, он обалденный, сумасшедшая карамель такая, машина как будто бы действительно облита карамелькой, блестит. Но как-то так сложилось, что вот мы пришли на Крайтекс он... Crytex вот... это Россия? Крайток ⁇ это Россия, это Москва, Бекахим. В чем плюс этой керамики? Они, они создали всю линейку. Здесь присутствует не все. Они создали для лакокрасочных покрытий. Они создали для стекла, для резинок. Ты покрываешь для дисков, колеса, для, да, для дисков отдельный сегмент у них. Угу. Для кожи, для алькантары. То есть для всего, что есть вообще, для, для всего автомобиля. Для всего. И у них еще есть линейка для яхт, у них есть линейка для самолетов. То есть, ну, эта компания, она специализируется только на керамике. Если взять, допустим, Nanolex, они выпускают много чего выпускают. То есть, как бы и полировальные системы, и там, ну, всякие материалы для чистки, химчистки. FineLab точно так же. Они используют полировочные системы, полировочные пасты. Эти ребята делают только керамику. и вообще уважаю компании, которые узконаправленные, потому что, это что они... Занимает. Да, да, это очень круто. Вот. Также у нас есть там, материалы Angel Wax, тоже шикарная вещь, там, различные там, начиная от обычного вакса, хотя их вакса обычным сложно назвать, потому что он, он сумасшедший просто. Mm -hmm. И... Далее это для, для химчисток, ну, Для химчисток... Химчисток... Химчисток... не будет быть. химчистки не давайте будет. Давайте это в отдельно, потому что затянем, просто растянем. Пошли к полиролям перейдем, вот тут стоят, это как раз стоят те, которые мы тут будем. Рабоч... Вот. Рабочая связка. Рабочая, да, пара. Подходящая. Рабочая. Их на самом деле тут очень много, но это именно та пара, в которой я сейчас будем работать. Это для Мензерна Heavy Cut Compound 400, очень абразивная ну, паста. есть обозначение, вот есть вот, шкала, вот. Да, да. то есть шкала это режущая, это сколько блеска от нее дает и так далее. То есть сколько, Тут блеска больше, чем способности резать, то есть это под овчину, это под поролончик. Ну, скажем так, в, в этой связке это, эта паста убирает глубокие царапины выводит машину там, на 95%, а эта паста дочищает, убирает э, остатки от меха, и да, уже придает что, блеск... Потому, что мех он не идеально полирует. Да, и убирает, возможные голограммы, голограмм, потому что как бы, ну, можно нарезать. Я, я уже особо не зацикливаюсь на этом. Ну, иногда бывает чуть-чуть неправильно поставила, где-то может проскользнуть одна голограммка. Это страховка. Чем мы можем пройти с 3500, но да, я не вообще, думаю, что будет ей необходилось. Все здесь-то у нас под керамику пойдет подслой, да? А этом. А, опять 400-й, уходит очень много, да, пилим очень здесь. Много, то, есть, то, что много, то и берется. Она в, в канистре вообще стоит. Да, у нас она сама была в канистре, ее куда-то убрали. Куда уже... у нас тут, вот она, вот 3500. Она, да, она идет в таких же литровых бутылках. А, супер финиш. Есть, Это 3500. есть мензерна 3800. По, по блеску какая шкала. То есть, То есть максимальный блеск. Да, Если вы готовите машину на выставку или хотите, чтобы она блестела идеально, тогда 3500 это для вас. Но опять-таки, она предварительно должна быть 3-4 шага отполирована различными пастами, различными связками, различными губками. И вот тогда только вы, она даст максимальный блеск. Это, это кох-химии, да, это для 3500-3800 фи финальные пасты. Есть различные пасты, там, э, пасты, круги, круги поролоны, да. пэды, да. Э, вот, разной подразные, жесткости. Подразные, да, да, каждый делать. тип лака подбираем да. отдельно, потому что невозможно в одной связке работать все машины. Самое основное, это, да, то есть, желтый мех, мирка, э, кох-химии, жесткий пэд, это, как бы, самая основная связка. А Уже дополнительный, можно да. второй слой проходить на этом можно на этом можно да. более мягкие э, где-то у нас есть там э, желт желтые цвета есть да есть вот я вижу тут оранжевый еще оранжевый да то да, есть, есть о, нарезанные там, да, да это как бы тут Но очень я долго кругов даже не видел ну а можно рассказывать их там сумасшедшее Просто. количество есть микрофибровые поролоновые нарезаны нарезанные кубиком полосочками то ну, есть треугольничками нарезанные. треугольничками это кстати вот есть такой пед, э, зеленый он создан специально для керамического лака это То самый есть. лютый пет который я встречал в своей жизни. Он, он очень жесткий, он очень люто пилит и. То есть что, лучше даже, чем овчина. На уровне с овчины. Mm -hmm. э -э Ну, овчина вообще по своим свойствам, она совершенно по-другому работает. Это если посетить семинары полировке, там вам о расскажут все. Но это именно адовый. Те, кто работает в чинок, как правило, не работают наждаками, им он просто не нужен. Нет необходимости, да. ребята. То, что вы привыкли наждачить, не надо. Вы тратите кучу времени, вы снимаете большое количество слока автомобиля ну, не клиента. То, что, не то, что большое, но все равно. Делайте лишнюю работу, по сути. И большую работу, но и все-таки те 5 микрон, там, до 5 микрон, которые снимет наждачка, или те, которые мы снимем да. полировкой, полтора, максимум 2 микрона за всю, за всю полировку, это имеет значение. Да и вообще не всегда нужна наждачка, ребят. Только когда там, если есть 10 да, да, Если вы не умеете красивать, и у вас получилась шагарин, тогда без этого не обойтись. А если заходит нормальный автомобиль, который просто причесали на мойках, так мы его причешем в обратную сторону, сделаем укладочку, и, и будет все красиво все кататься себе, доволь, довольный клиент. Тут мы вот пройдем овчиной ну да? овчиной. Можно показать, типа, вот после овчины, ну да. и а потом после вторым овчина, слоем, да. третьим слоем, типа, вот, вот разница видна. То есть, Можно поделить здесь, ну, пройти все овчиной. Здесь еще с одной губкой, да, здесь со второй губкой, разницу. ну да. И попробую, допустим, здесь просто губкой, как у нас. Общепринятое, да. Я попрошу, да, сильно не уделять внимания. У нас есть один человек, который... Здравствуйте, добрый вечер, Снежки не летятся, ну реально, потому что сложно работать с иностранцами, они не понимают, что надо себя тихо вести, поэтому иногда будут лишние звуки, разговоры, смех. Не, не обижайтесь да, на не, нас, не, да. не обижайтесь, мы просто устанем вырезать это. А еще много будет ругать, потому да, что мы будем будет. их очень сильно, люто ругать. Нам с ними очень сложно работать, потому что они элементарных вещей не понимают. Нет. Другая ментальность, ребята, да. ну ничего страшного, мы профессионалы. Мы к этому, да, смирились. То есть э, давай пройдем так. Общинная вот эта весь, весь кусок, кусочек. Потом добьем кусок как положено. А здесь просто якобы как положено у нас... Как, как вообще да, принято в Украине... А в а в России. я все сделал. Да, Одно типа, и, по, красивая да, полировочка, да, классная да, и качественная. Да. Нет, а можешь 400 тоже взять? Не, не, ну не нет, Я значит, а? глядь, просто. Я понял. Ну да. Препродажная подготовочка. последнее она а может быть второе может второй. быть последнее ну, да. да и последнее это в зависимости от того что мы хотим получить а этот участок видите, будет делать как положено. наносим немножечко мензерный открываем пробочку предварительно и очень важный очень важный момент многие забывают обязательно хорошо взболтать бутылку перед экспонатом потому что абразив оседает много пасты не носим. Обратите внимание, сколько он нанес, сколько я. я Приблизняет то же самое количество, и у него немножко больше площадь, и он поэтому немножечко больше сделал. Ну я сейчас скажу так, я к чуть не привычки, потому что я долгое время отработал с Тремом, потом я поработал с Сулом, и Мензерла гораздо жирнее. То есть ее надо реально меньше на поверхность. Но когда ты привыкаешь да. к Мензерле, ничем другим ты не хочешь работать. Попробуй. Мы все прошли школу Трема. Вот и давайте посмотрим так. Срав... Я протру уже. Но я еще не допилил, что, еще немного, да, да, да, дочищу. Чуть, но все равно, даже для сравнения. А, это войлок, это просто круг с пастой. Тут я не работал. То есть видно, что все равно тут остались еще. Я их сделал просто блестящими эти царапины. Здесь же царапин уже нету. Ни наждака тут не было, ничего. Просто еще немножко осталось, сейчас дочистили. Просто чтобы... интенсивная работа кругом меховым вот и все на обычная роторная машинка да. которая общедоступна которая... сейчас я покажу тут вкратце но ну, это то к чему мы привыкли и потом движение той машинкой которой я работал но этой пасты сколько бы я ни пилил риски все равно будут они не уйдут зато уйдут силы покину уйдут тебя силы, да. просто так переведется материал ну, просто так пасту зря потому что ну ты ее расходы а, а результат а минимальный Хочу обратить свое внимание на машинку, то, как я ее держу. Многие привыкли держать машинку вот так и пилят углом. И смотрите, что получается, да, мы сразу нарезаем голограм, они уже видны. Это неправильно, ребят. Машинка на небольших оборотах, ровно в плоскости держим. Немножечко вы можете приподнять на угла. На углах. И все, проблем нет. Но все равно от э, этого круга могут остаться голограммки, потому что тип врачения машинки... Да, но это минимальные голограммки, а не голограммы, так да, скажем. ну опять а же, это не есть последний... Э... Да, это первый, да, это, это первый, самый грубый, это ну, да, вот, убрать все самое есть, самое там, страшное. Здесь будет потрачено времени гораздо меньше, чем э, работы наждаком по машине, но мы уже сделали большую часть работы. Это да. Это реально это самый долгий процесс. Он начальный Вот это я делал, все делается в два раза быстрее и результат будет просто бешеный. Доходит да и филик тут уже. <связать> тут уже уж слишком. Давай, выберем хорошо. Утирается, что микрофибра чистой. Но еще это, лучше новый. Да, еще лучше новый, но поскольку, опять же, принимаю во внимание тот факт, что тут другая ментальность у людей. Прям максимально чистыми, которые можем высосать. И разница здесь черная, а здесь мутная. Ну, да. ну когда с ними со скочкой будет. Да, да, будет прям кардинально видно. Че, давай разделим теперь одну часть губкой, и добьешь. Одну часть я да. проработаю губочкой. Та, которая ближе к тебе удобнее, чтобы тереть было. А я сверху покажу, как выглядит разница в движении губки, в ну, движении орбиты. Просто эксцентриковая и орбитальная. Там... Теперь я пойду возьму губочку. А ты какой будешь? Белая, белая? жесткая. Ты белая, вот. не, не желтая? Нет, белая. То есть это связка, которая как бы... Если мы э, хотим доработать роторной машинкой... А, ты будешь ротором? Не... Ротором, да-да-да. То есть это... Я хочу показать, что типа три шага можно пройти машину а так. Э, берем тоже Мензерну 400. А, то есть ты сейчас добьешь просто свою риску от... Хочу перебить риску от меха, да? То это правильное движение. Здесь делаем, мы перепрыгиваем вот это, этот круг и сразу идем на вот тот круг. Да, да. Все зависит от того, что хочет получить клиент. Клиент клиенты, хочется... да, клиенты разные, кто-то хочет просто убрать рисочку и глянчик, а кто-то хочет вообще идеальный глянчик, поэтому там и работа дороже, и... И, времени да, и времени больше нужно, и пасты больше, и кругов больше, и всего больше. Прогреваем немножечко. Да, но ну, э, это просто ротор нагреет сильнее, нежели эксцентрика. Ну, Эксцентрик главное не перегреть, но на нагреет в мере. То есть вы можете как вот индикатор рукой чувствовать, оно должно быть горячее, но оно не должно сжечь, не должно обжигать. Это уже э, такой немаловажный момент, многие не знают, когда наступает момент полировки. Да. На нём спал, что все уже полирует. На самом деле это не так. Но об этом расскажем позже, есть много тем. Можно сделать, да, отдельно чисто теорию. И углубиться конкретно в теорию, хоть вы теорию не все любите, это я знаю, но, но без это теории важно. никуда. Это точно. Надо не просто делать, надо знать, что ты делаешь. А когда ты знаешь, что ты делаешь, тебе получается. Да, у тебя, у тебя получается лучше, быстрее и качественнее. Снимаем ленточку. Да, давай снимем. Но сильная разница, я думаю, не будет. Будет, будет. А возьми чистую. Или это чисто есть? Это чисто есть. Ну, давай тогда. Давай, начинаем. сейчас я добью. Просто грязной микрофибры можно ушатать то, что. Можно нацарапать. Сделал, да? Можно нацарапать новых. Это под правильным расположением фонаря. мы, мы видим, что здесь маленькие такие. Там, Камера показываю. Я, возможно... я Камера сложно передает. Есть микролисочка такая, как ага. микропаутинка, которая осталась от меха. Если мы смотрим сюда, то здесь она идеально чистая. Э, ну, если не брать вот, что, вот эти царапины глубокие, которые очень глубокие... давайте ну, и... наждаком надо убирать. Да, но опять-таки, я не приверженец работы наждачной бумагой, только в крайних случаях, потому что, ребят, ну, не надо, Не навредить. Да. Должен быть девиз полировщика. Черт. А, подожди, давай, а. Этим же глянчик, глянчик, паста другая. Теперь берем, да, другой круг, другая машинка, другая паста, разделяем скотчем. И проходим. Да, проходим вот этим. Все, скотч, все скотч, скотч. Ну давай часть какую-то. Ну, вот эту. Или... Я или... думаю, может разделите эту, чтобы глянуть еще okay. раз. И, ну, то есть не всю ее просто наполировать. Мы посмотрим реально на разницу. Кто-то наносит пасту на круг, кто-то на элемент. Я ну, привык это это, Да, это не имеет разницы никакой. Главное это все размазать. И главное, иначе... конечный результат да. какой будет. То есть нанести, они сразу наложили, идем выкидываем ее с элемента. Посмотрите на разницу в движении. Есть, эта машинка, она вообще в принципе не греет. Она греет? но ну, не, не так интенсивно. Не чтобы... так интенсивно, да, на она нагревает. получить протир. Фактически невозможно, но есть люди, которые умудряются. При желании можно сделать все. Если работать с умом, то довольно-таки безопасно потом постепенно повышая обороты, когда паста уже размазана. Вот после нее не будет голограмм вообще. После поролона их в принципе уже не было, но это окончательно исключает вариант. Но с этим движением исключена возможность получения голограмма. Это абсолютно в корне другое движение. Движение в принципе такое же, как на наших машинках, которые мы зачищаем, только тут эксцентрик, он беспрерывно вращается. То есть его невозможно остановить так же, как у моей любимой машинки Festool ROTEX. То да, есть это тоже да. движение ROTEX, но без возможности У него, пыли от нем рота, у него да. немножко другая орбита, чуть-чуть она отличается от да, ну да, орбита больше. Но плюс-минус, да, чтобы было легче понять. Да, принцип движения просто. Ну глянец так, честно, и тут глянец На камеру разницы видно не будет вообще. Ну, вот Но Результат честного. Давай снимем это теперь скотч и посмотрим то, что привыкли делать мы. Быстренько, быстренько пробежались без наждака, типа, типа продаж. Сейчас возьмем салфетку с алкоголем. Да. Очень ну, рекомендую. Очистить. Да. Ребята, используйте изопропиловый спирт. Я его использую и рекомендую вам, он очень классно То снимает аппараты. Да, остатки пасты и можно увидеть, где вы не дополировали. Да. И остаются некоторые разводы, То но потом бы, прям да, сухую да. тряпочку потерли, все, у вас чистенько, зато вы знаете, где вы что делали, как на первые три пальца внимания можно сильно не обращать, но явно видна разница. Вот между вот этими местами разница, ну, чуть-чуть больше глянца. Ну, риска как была, так она и есть, она никуда не делась, потому что мы ее просто не резали. Здесь риска срезана. Да, он глянец и результат, конечно, абсолютно другой. Ну и текстильно мы ощущаем, что, конечно, есть разница. СШАвый автомобиль, ну, хотя да. предварительно был сделан танцкрин. И здесь как бы он гладенький, приятный такой на очереди. Теперь точно так же, сейчас делаем всю машину, и потом он работает с керамиками. Отдельно. Отдельная тема. Сейчас мы приступаем после полировки к нанесению нанокерамического покрытия. Автомобиль был отполирован, обезжирен. Нам нужна свежая тряпочка, то бишь новая тряпочка. Нам нужна нанокерамика и аппликатор. Аппликатор мы делаем тряпочки. Точно такие тряпочки нарезаем, крепим их и очень хорошо. хорошо. Предварительно. Это ну, что аппликатор это такая мягкая как бы. Мягкая ну, да. губочка, ну, да. Губка да, у нее здесь порезы, куда эта тряпка втыкается. Но вообще да. есть продаются салфетки, я есть, знаю. Продаются, да. да. Это все стоит денег, как бы. Это не, не стоит на это тратить много денег. Сколько капель? 8-10 капель размачиваем аппликатор и вот таким движением, видите, у нас жирный след и делаем небольшой квадратик 40 на 40. Разносим это. И создаем кристаллическую сетку. Плавными движениями, никаких резких движений, никаких круговых движений до конца раз, располировываем. Эта восьмерочка, она обладает гидрофобным эффектом. Она пылеотталкивающий эффект. И видите, я много нанес. Можно немножко больше растянуть. Сколько? 30 секунд вы это 30-40 секунд. Суть в чем? Сейчас э, камера вряд ли это передаст. Но начинает образовываться такая радука, как бензи, бензиновая радука, знаете, когда бензин открытый в канистре. Мы видим вот такое. Тряпочку без давления, и вообще три пальца еле-еле распалировываем, ребят. Не снимаем материал, есть многие, которые давят сильно. Легенько распалировываем, снимаем излишки. В принципе технология нанесения ничем не отличается от конкурентов. Многие компании в принципе наносятся плюс-минус одинаково. Плюс-минус, да, есть какие-то там технические временные промежутки, там какие-то нано не очень любят высокие температуры. Если видно, я сейчас аккуратно пальцем примерно показываю зону, где проходит линия. Это зона, как где вы, есть там, да, где она отсутствует. Как бы реально чуть-чуть чернее как бы стало. Да? Ну, значительно чернее, скажем так. Ну, вот, сейчас... Вот четко видно линия, даже я так вижу через камеру. То есть вам по-любому не видно. Ну и очень важно, соответственно, когда мы сейчас, допустим, будем делать стык, соединение, то есть вторую часть, чтобы этот стык у нас был заполнен материалом, можем немножечко внахлест. Это будет, я думаю, даже немножко прав... более правильное. Плавными движениями разносим, вот появляется бензиновое такое свечение, оно мутнеет, накладываем тряпочку и ручкой так нежненько, без особых усилий, напоминаю, это очень важно, потому что может оказаться, что там нано и нет, потому что вы сняли все, ну какая-то часть, конечно, останется, хорошее внимание уделяем вот этим зонам, потому что оно немножко заходит, мы спролировываем нано, оно заходит, поэтому немножко заходим и мы с тряпкой на зоны, которые прилегают, чтобы у нас не было грубых кристаллов. Обработали кусок. Теперь делаем вот так. Ну, вот, в принципе, как мы можем видеть, у нас уже половина капота. Ну, полную обработку машины в вот, часа полтора, я думаю, все. Да, я Преньше, думаю, даже. за минут сорок можно справиться. это С учетом того, что перекуры. Вот видите, это зона, то, что я вот хотел принять, вот немножко вылазим. И сейчас я когда начинаю располировать, материал заходит. Поэтому немножечко охватываем большую площадь для того, чтобы у нас результат в конце был очень красивый. Что Нет, да, машина не совсем идеальна по своему состоянию, она вся посеченная. Она да, была, полировка не, да, не она выручила ее. Она когда-то крашеная, причем крашеная так. Ну, она реально. Как умеют все... красить в Израиле, да, не вот очень так красят в Израиле, она вся поупленная то, что белые точки, это все пробитые до грунта участки. Она реально вся такая. Тут пока просто направление показать, то, что будет. А в дальнейшем видео поразбираем это все на, покажем. Отдельные, да, на отдельные куски. Мы подберем какую-нибудь хорошую машину интересную и на ней покажем, когда действительно это имеет глобальный смысл то для чего это нужно делать ну, выставим правильный свет все правильно чтобы было более понятно ну, да, вот чтобы принципе... картинка была ясна здесь это делается чисто гидрофон ну, защита от грязи Да, от грязи чтобы легче, легче, да, легче мыло ее чтобы у нее не было проблем хотя ну эту машину по-хорошему просто надо загнать в камеру вышкурить всю закрасить перекрасить да и тогда она будет иметь хороший вид ну вот как-то так, вот в принципе у нас половина автомобиля, уже... Капота. Половина капота, да. Уже можно наблюдать уже такая гладкость. Он еще сырой, скажем так. То есть его полная паралиннизация происходит через две недели, когда он полностью закристаллизировался и он становится твердым. Но сейчас очень такая гладкость. через час он уже будет... эксплуатация у него там что-то часа три, да, и можно или больше. Что именно? Мыть. Нет, а, несколько дней там указано не мыть. Э, две недели не мыть. Нет. Две недели не мыть полностью, да. да. Две недели автомобиль не, не моется. А полить воду можно через три часа. То есть через три часа просто шланг из стакана вылить, чтобы увидеть эффект. Да, это можно. Ну, как-то в таком вот росте будем работать в ближайшие, ближайшие пару месяцев по видео. Пока я здесь находиться буду в Израиле, будем снимать в этом духе. А может быть, что-то будет по покраске, -по -по не обещаю, но Глупо глобально, да, глобально коснемся вот полностью детейлинга. Будут салоны, будут диски, будут э, подкапотные отсеки и все в этом духе. А увидите на канале будем развивать его канал. Жадан детейлинг канал называется. Я оставлю ссылку в описании. Да. Пока что канал еще пустой, но я ему буду по возможности помогать. Я буду за это очень благодарен. Хорошо, ладно, на этом все. Всем спасибо пока.